Мария, значит, сейчас, наверное, подойдет. Какая, кстати, форма в этом почерке? Немножко мы от него отпрыгнули. Переключились на Джону. Угу. стандартная, банальная, да? Угу. Да, такая банальная, с украшениями. Смотрите, да, такие какие-то венделябрики пририсовывает в начале букв. То есть продумывает еще перед тем, как что-то сделать, как бы красивее показать себя. Свои намерения. Видите вот эти вот точки, Вот здесь вот вот тут тоже можно взять. Я здесь еще видел, да, я на типологии даже с большой буквы написал. Чем можно объяснить такие вещи? Как думаете? Чем продиктовано это желание? Быть на виду. Ага. Быть оригинальным. Пафос. Угу. Выделяться. Выделяться. большим таким эгоцентризмом, позерством, желанием вот произвести вот это впечатление. Я да, что-то я, посмотрите на меня, что здесь с зонами букв происходит. Средняя, только ли средняя. Плюс верхняя и нижняя, да. Вообще как-то все так относительно развито. Не совсем равномерно, чуть-чуть не хватает здесь, да какой-то однородности, где-то меняющиеся, где-то чуть больше, где-то не совсем дотягивают, но тем не менее. Да, вот эти раздутости вверху, о чем они нам говорят. И внизу, кстати, тоже здесь есть. Иллюзия. А внизу что Переоценка своих возможностей да. у нас любит комфорт, у нас любит удовольствие. фантазий много. Остается вот еще ярко выраженным этот конфликт между «хочу» и «могу». Хотим очень много, да, пока возможность не позволяет, уровень интеллекта не позволяет. Хотя, оно ну, очень хочется и всего, и сразу, да. По элементам здесь какая форма букв получается? Гирлянды. Не возникло вопросов? Уже нет. Отлично. Что-то Мария потерялась где-то. Надеюсь, что присоединится. Да, гирлянды здесь, конечно. Буква Т. Ну, Т аркадная. Ну, все остальное? Да? Не по отдельным элементам, а по общей картине смотрим. Да, да, да, да, да. Т очень часто бывает аркадная. У нее форма такая, которая располагает все-таки быть аркадной. Тем не менее, вот в домашнем почерке она у нас была гирляндная. Хотя казалось, да, что почерк аркадный. Даже там она у нас была гирляндная. Она как-то такая. Больше на букву «М» смахивала, прогиналась. И сверху была вот шляпка. Шляпка – это тоже аркадка. Здесь она и сама по себе, как аркадка, и еще вот эта шляпочка все-таки остается. Но, тем не менее, почерк у нас здесь гирляндный. Какой, какой этот человек вообще не? Любит удивлять, рассказывать о себе, занимает много пространства в общении. Ага. Преувеличивает, да, что-то вот, как раз то, что из области его фантазии, как бы он хотел бы это видеть, да, может, может, преувеличит. Ну, настроено на общение, да, на социум, достаточно приятен. Кажется даже деятельным, где-то себя творческим позиционирует, амбициозным. Как он будет что-то рассказывать? Приукрашивать, где-то фантазировать. Ага. Говорить очень любит, еще больше о себе рассказывать. Да? Много очень текста, Вот эти разду... раздутости, украшенности. Форма здесь остается. Да? Достаточно широкая. Не узко направлен, да, способен что-то долго, что-то очень так впечатляюще, как-то шумно даже рассказывать вот с этими восторженными эмоциями, да, даже где-то чуть подробно, с юморком. Что с эмоциями, устойчивый ли он эмоционально? Он очень эмоциональный, чувственный, да. Эмоционально, конечно же, неустойчивый. Сентиментальный, да, да, да. Есть такое в нем, вот эта сентиментальность. То есть можно с ним сходить даже мелодраму какую-то посмотреть. Он так, в принципе, поймет. сплакнуть, да, да, может. В общем, так эмоционально, близко к сердцу многое воспринимает. Да? Подвержен, конечно же, часто смене настроений, желаний, да? каким-то страстям. Вот Это переменчивость наклона еще. Да, можно брать как менчивость настроения, где даже легкомысленности. Да? Поверхностной. Не совсем. Почему? Может докопаться до сути при желании. Буква Р. Буква Р. В принципе, может. Вот то, в чем ему интересно. Там засядет. Да, не во всем. Не во, всем будет, не во все так будет углубляться вот те вещи, которые действительно интересны, которые действительно могут как-то зацепить эмоционально даже больше. И ему и преподавать нужно также в таком же контексте. Да? Чувствуют эти эмоции. Что здесь контракшн-релиз? Может себя контролировать? Контракшн с плюсом. Женя, теперь на раз, два, три включаем внимательность. И смотрим еще раз контракшн релиз. И сможет себя контролировать. А в чем здесь проявление контроля в признаках почерка? Ага, Мария, я так и подумала. Присоединяйтесь к нам. Мы обсуждаем контракшн релиз, степень контракшн релиза в этом почерке. Что здесь доминирует? Больше релиза. Все-таки релиз, да? Не хватаетесь контроля, посмотрите. И не совсем однородные, как-то все равно вот что-то здесь такое не до конца контролировать, не хватает. Нехватка контроля, нехватка самоконтроля, нехватка усидчивости. Из мухи слона может преувеличивать да, какие-то вещи. Можно ли вообще доверять такому человеку? И почему? Вот, стали ему доверять. Смотря, что не стоит. Разболтает, может, может. Особенно если что-то вот. Скандалы 3D-расследования, да, как что-то такое вот супер важное. Может, не, не удержит просто. Захочется. А я вот знаю такое. Почему? По каким признакам почерки? Интересно, какой почерк у партизанов? Я думаю, там сильный контракшн должен быть, чтобы не разболтать, либо по невротичному складу. Там они уж очень такие, как это сказать, не секретчики, а... ну, в общем, смысл такой. Что-то ответственно вряд ли, но что-то ему самому интересно. Интересно, можно поручить. Да? чтобы он чувствовал свою важность, значимость, да? Непостоянство у него в почерке неоднородные очень все изменчивое. Банальная форма, судящего вот этого вот движения. Плюс, смотрите, крупный почерк со вторичный с отсутствием вторичной ширины тоже такой вот фактор, то есть много обещает, но по факту может не сделать. То есть не могу назвать каким-то совсем благонадежным человеком, склонен какой-то легкой жизни в том числе, числе, да, любовь к деньгам, я бы вот к деньгам куда-то поближе его не поставила. зависимости зависимостям очень склонен, очень эгоцентричен. Да, вот желание выделяться тоже очень важная такая вещь. Закрутки внутри букв А и О. Нет, это эмоциональность. Если бы они были бы открытыми, сверху обычно. Если мы видим открытые снизу, то это уже такая сознательная нечестность. Человек уже осознает. вот Если открытые снизу, это очень такой весомый признак неблагонадежности. Да, здесь должны быть открытые сверху. Как вот неудержание вот этой информации. Здесь это больше как эмоциональность, идет как вот эти накруточки. Что с работой? Какая деятельность подойдет такому человеку? Творческая, проектная. Тамада, кстати. Он бы себя вообще, мне кажется, в своей тарелке чувствовал бы. Интересно, кстати, вот про Тамаду не думала. Но да, подходит. Ну, смотрите, да, неусидчивый, поспешный, но он этик. Да, и ведущий на ТВ, подошло бы. Вполне подошло бы, да? но он все равно, несмотря даже на свой уровень, он эмоциональный лидер. Все равно вот это желание вести ну вот да, на своем таком уровне. Я все-таки надеюсь, что он разобьется и дальше потенциал-то неплохой. То есть работа какая-то среди лю людей, МС на дискотеке, да, вот что-то такое, чтобы он мог выделяться. Шоу-бизнес, масс-медиа, МАДА, кстати, да, вообще шикарно было бы. Какие-то краткосрочные проекты, но вот среди большого количества людей, чтобы было вот это внимание, чтобы быть на виду, потому что длительный он не усидит, у него и внимание другое, и ему неинтересно будет, ему вот надо все и сейчас, да, чтобы вот эти результаты он видел, то есть надо что-то краткосрочное. Вот такого плана. Интересный, да, такой тоже? Чуть проблема с самооценочкой еще есть, видите, исправление сколько на маленький такой кусочек текста. Интересно, интересно. В принципе, вот визуально даже вот такого какого-то прям неприятия мне не вызывает этот почерк. Здесь прям смотришь, и он весь какой-то... Вот, Энергетики какой-то язвительный. Это такой мягкий, он, интересненький. Есть ли какие-то вопросы еще, по-моему? Живой, живой, да, такой. Следующий почерк – вот такой вот. Что в этом почерке? Что вообще в доминантах? Загруженность. Угу. Что еще можем взять? Движение ли? Организация ли? На первый взгляд, он кажется динамичным и организованным. Угу. А что вы вообще скажете про этого человека? Что можно сказать вот об авторе этого почерка? пытливый, навязчивый, дотошный, занудный, правильный. Вот делаю акцент на этом слове. Правильный, безвитительный, его много. Как будто давит, да, как будто вот воздуха не дает окружающим. Ответственный, умный, организованный. Вот настолько сильный здесь внутренний критик, настолько жесткие рамки, Настолько выраженный перфекционизм. Что человек совсем-совсем задыхается в этом всем. Контроль, да, супер жесткий контроль, самоконтроль и всего вокруг. И себя, и других пытается так спокойнее. Контракшен, даже в доминанту можем взять. Да? Тиран запилит. Запилит окружающих. Вот. Чуть что как-то вот не по ее правилам, не по ее рамкам. Вот ножом часто жалуется. вот больше что мы не могу, она меня запилила. Это не так, то не так. Вот. Вот такого плана. Вот потому что вся такая правильная, потому что вся такая хорошая, в кавычках, благородная, в кавычках. И спилит просто. Рядом дышать сложно с таким человеком. Вот. Чересчур перфекционизм. По другим будет мелочей придираться. Вот что-то не так, куда-то не туда поставил, где-то что-то не так написал. Должно же быть вот так. Гордыня есть, да? Насколько важна оценка такому человеку? И почему? Важна, она по правилам живет, значит, важна оценка общества. Оценка важна, она критична к себе, к окружающим. Что у нас доминанте в итоге? Форма очень важна. Вот. Классическая семерка, реформаторный типу по, тип, по вот Классика прям фактически. Все, все, все. К сейчас увеличить не могу. Здесь может быть и штрих еще жестковатый, от пятый, от аутичного такая. Холодная еще. По крайней мере, вот здесь на слайде. Мне вот так видно. Она же, посмотрите, какая она. Очень гибкая, легкая в общении, как предыдущий. Догматично мысли черно-белыми категориями, да. Среднего, да, уровня, среднестатистического. Вот хорошо и плохо. Сразу почему-то маршак, маршак, да, по-моему, написал. Что такое хорошо? Что такое плохо? Папа, это хорошо. Есть даст, снов Папа, пиво хорошо, и, да, снов, неплохо. Загрузят, да, и своими проблемами. И вот так надо эти правила вот эти жесткие установки вот эти рамочки здесь нет такой гибкости такой легкости как у предыдущего там да конечно внутренний зуд вот это вот все еще какое-то неустаканина это устаканина она и выглядит может быть старше да мыслит казалось бы старше но тем не менее вот этой живости, вот этой легкости в какой-то все слишком стандартное. Этот акцент на форму. Очень безумно важна оценка своих заслуг. Она трудоголик, она будет, вот, не знаю, ночами сидеть, корпеть в работе, чтобы заслужить оценку. вот Отличники часто так пишут. Очень сильный контроль, здесь уже в психосоматике может это привести, он не умеет расслабляться, отпускать ситуацию не умеет, как-то вот легче посмотреть на что-то, вот, что не должно быть вот так-то, так-то, так да, найти 50 оттенков серого не дает себя. Какая, кстати, здесь форма? Когда я успела палец порезать, мне интересно. Только что все было в порядке, вроде не видела, где его порезал. Че-то мешает. Внимательнее, смотрите. спрашивала про другую форму ну ладно давайте раз уж начали с элементов что здесь прямые вот здесь прямые да углы прямые гирлянда вторичная будет все таки она больше сенсорная Здесь слишком много проявления сенсорики вот этих углов, какой несгибаемости, какой-то твердости, тяжеловесности, потом уже гирлянды. Вот чуть-чуть больше было бы округлости, были бы гирлянды более угловатые. Но здесь углы более гирлянды. Здесь сенсорика перевешивает. на больше сенсорная. А если по форме, то что здесь? Какая из четырех? Состывшая. Угу. Форма закружена. Ладно. Организация, наверное. Но она здесь тоже и, и загружена, и какая еще? Какая еще организация? Сокружено, да, тоже такая статичная, формальная, да, что и форма, что организация. Нету живости, легкости какой-то, беглости. Все очень, да, вот как механистично. Посмотрите, какая обсессия. Слишком сильная однородность, вот эти повторяющиеся признаки, прям параллельность вот этих линий. Очень-очень муштрует себя, муштрует всех по кругу. Вот такая как мама, как она будет детей воспитывать. на надень шапку, да, потому что так надо. Она, если не знает чего-то, да, она будет действовать так, как ее когда-то учили в детстве. Вербальная агрессия, наставление, угрозы, да, вот ты должен это сделать. Почему-то там, не знаю, там не надел какие-то трусики подниз, как были. шерстяные трусики подниз. Потому что вот так вот надо, вот эти правила. Она будет, не знаю, усердно сидеть с ребенком, чтобы ребенок был отличником, чтобы она гордилась. Но гордилась кем? Не ребенком, а собой. Вот такие очень часто они... вот нереализовано что они не смогли что-то воплотить жизнь они отыгрываются на своих детях то есть вот выбирает им вторую половинку а, то куда они должны идти учиться я подчеркиваю здесь слово должны потому что она считает что ей все должны она что-то сделала ей за это уже должны и как это так если ну, вот, человек считает что он не должен не совсем вписывается в ее понятие. Вот это вот чувство долга, вот жесточайшие рамки, вот этот внутренний критик, который сидит, вот таким образом это все показывает огромнейшие требования да, к себе, к окружающим. Попытка достичь идеала по всем. От а других того же требует. Нет, конечно, здесь гибкости, вот этой легкости, какая-то вариативности, даже желание как-то посмотреть на ситуацию. С другой стороны. Вот такой вот синдром отличника. Вот шаг левый, шаг вправо, сбой системы у человека возникает. Что с интеллектом здесь? Ну да, конечно, конечно. На хорошо-плохо, да, как уже сказали, на черное-белое будет делить. Пытается постоянно все и всех оценить. людей делят на свои, чужие. Иступает, конечно же, за справедливость. То есть по другому не так вот все должно быть. Вот если что-то где-то, ну как же так, это же несправедливо. Насколько она объективна и почему? Живет в своих рамках, не может рационально оценить ситуацию. Угу. Признаки почерка. О ограни ограниченное видение. Угу. Почему, по каким признакам? Загруженность, острый буквы сжатый, расстояние между строк очень узко, довольно стандартный почерк. Есть упрощение, но да, не у здесь ну, буква D, но это нет. Нет, ну по стандартам. Такого, что прям такие, ах, как упрощение. У меня бы тогда и форма была бы уже более индивидуальная. Здесь прям стандартная, стандартная, да, угловатая, но... Если присмотреться, то они прям стандартные, очень буквы. И таких, кстати, тоже много почерков. Такие прям отличники. А все потому, что в детстве контролировалось все. Также много запрещалось. Вот все должно было быть шаблонно, по правилам. Требовалось, чтобы, чтобы училась, чтобы зарабатывало себе. Отношения, хорошие оценки, так дальше по жизни продолжает идти. Вот такого плана. Давайте еще один почерк. Чуть размыться, к сожалению, я только в таком он качестве. Насколько отличается от предыдущего и чем? Более свободный, угу. более легкий, да, более какой-то гибкий, более живой. Нет такой зацикленности, нет такой загруженности. Интеллект выше, да, это полнее. Хотя также у нее седьмая потенция реформаторная тоже на первом месте. Здесь чуть-чуть интегративный добавляется, что как раз делает ее уже более гибкой. Но тоже не без принципов, конечно. Но тем не менее. Как она общается? Как с другими себя ведет? Может выслушать там. Да. Более тактично, чем предыдущая. Да? Да, попозитивнее. Поулыбчивее, наверное, я бы даже так сказала. Не могу описать, как смотреть в почерки улыбчивость. Но у меня такое ощущение, складывается такое впечатление. Она социальная, она открытая, она понимающая. Угу. Подпись загадочная. Да, подпись отличается, видите? Более какую-то креативную себя строит, более умную. С целями, с, больш, с большим разбросом. На имидж вперед да, выступать, Посмотрите, как две первых буквы выписаны. С расположением к обществу еще больше показывает. Социальный интеллект. Да. Да, не обделена, не обделена, да. Важно, конечно же, быть в обществе, в окружении единомышленников, которые разделяли бы ее взгляды. Важно производить впечатление, все равно остается, форма остается. И важно, что скажут, что подумают о ней. Зону своего активного интереса все-таки чуть больше переносит на внешнюю оценку. Как раз таки переключаясь на то, что подумают другие. Все равно оглядывается на чужое мнение. Рискованный такой человек будет совершать какие-то необдуманные поступки. Вряд ли. Не будет она осторожная. Почему? Признаки почерка. Увлечь ее можно, но с головой дружит. Да, может вовремя остановиться. Бояться, да, к примеру, что-то. Сделать, включить, да, какую-то свою все-таки шкалу ценностей. все такие, нет, но ну, это же неправильно. Может, да, да, да. И ума для этого тоже хватит. Она не банальная, да, она выше намного. Организация продуктивная, все-таки контроль есть. Угу. Она не импульсивная, да. Не оголтелая какая-то. Здоровая такая вариативность, почерки есть. Да, чуть более узкий, чуть меньше вторичная ширина. Где-то есть, где-то прям отсутствует. Этика, ценности свои да, регулируют. Это вот этика сенсорная. Да, сенсорно-этическая, это этика сенсорная. есть какая-то своя шкала, которая все-таки как-то такая социальная направленность, да, социальная полезная направленность, что-то вот такое делать. Как относится к правилам, к порядку, к законам, все вот благопо... благонадежно, благопослушно, как педагог. Да, многие, кстати, идут из них. Правопослушные, да. Да, вполне благонадежные, вполне. Будет соблюдать и правила, и законы, и нормы, мораль знает, что такое, традиция, да, вот. сдержит слово если пообещает расстояние между слов большим здесь средний в принципе в норме где-то даже чуть тесно мало побольше бы чуть текста да? эстетическое для нее важно, да, не сдержит, почему, да, у нее вкус есть, у нее стиль есть, чувство формы есть, это да, почему не сдержит слово, обещание, Я подумала, что здесь большие расстояния между слов, поэтому подумала, что не совсем сдерживает обещание. Это не расстояние между словами по поводу обещаний. Нет, там может быть крупный размер при скорости, отсутствие вторичной ширины. Вот слишком многообещающие такие люди. Нет, не в нее случае. Во-первых, сама форма, организация здесь, однородность, читабельность. У нее есть вот эти свои принципы, у нее есть вот этот стержень, внутренняя установки. Для нее как раз-таки вот благопослушность, честность, они очень важны. Поэтому будет стараться сдержать свое слово. Не любят вообще такие люди, когда кто-то пытается велить, когда кто-то пытается изворачиваться. Но еще это не проходили, я просто интуитивно не проходил, я знаю. Иногда забегаю чуть вперед, но хочется дать побольше. Не просто сидеть по таблицам, щелкать, там форма, движения, организация, расстояние между строчек, ты -ты -ты -ты -ты -ты. хочется как-то подключать уже графологическую логику, чтобы мы уже могли как-то. Я понимаю, что еще сложновато бывает, да? Вот как-то ориентируясь в признаках, составляя, да, какие-то вот делать выводы на основе каких-то признаков, почек. Конечно, хочется. А лучше всего сразу. -пам -пам. Ну вот, интересно, это все очень-очень интересно. Особенно, когда ты увлечен, просто с такой жаждой глотаешь вот эти все знания, что-то вот такое. И Так вот, вау, захлеб. Это я понимаю. Как решение принимает. Взвешивает, угу. обоснованно продумывает, да, почему, какие признаки. Представляет приоритет, интеллект высокий, самостоятельно, буква выписана, аккуратно, организованно. А движение? Никто не скажет мне, какое в этом почерке. Старается, да, есть у него старательность. Размеренная, да. Если даже табличку откроете... Размеренно, да, поэтому вот не сломя голову. То есть пытается все как-то взвесить, пытается обдумать за и против, взвесить. Не будет какие-то авантюры, прям сломя голову туда лететь. Старается планировать, старается обдумывать. От других людей очень часто может отталкиваться, что-то подумает, как да, на него может повлиять мое решение. Да, вот. Сложно иногда быть беспристрастным, все-таки на чувствах может. Что здесь доминайте? Еще так, еще организацию осталось указать для точности. Ну, если что, все перечислили, да. Движение. Движение. Но форма тоже есть. Вообще примерно вот, примерно всего поровой формы движения организации. Такая золотая серединка перед нами. Но все-таки движение. Потом форма вот практически наравне с движением. И организация. Золотой баланс. делал тоже вот ее на прокориентацию. Так, почерк здорового человека, но она не без принципов, у нее тоже есть от предыдущей много вот и принципиальности какой-то, со стержнем девушка, со стержнем, но тем не менее у нее здесь больше гибкости, больше вариативности, она полегче, намного полегче. Попозитивнее, позитивнее даже, как сами заметили. Так, домашнее задание. Почерк 53. Да, 53. И обязательно повторите теорию. Будет очень много вопросов по теории, в том числе. У нас осталось два занятия. Если там какие-то вопросы, еще что-то, просмотрите, да, лучше мы с вами обговорим до экзамена, чем появятся они после. Мне, конечно, будет очень хотеться вам подсказать, но я этого делать не буду. сколько мне самой важно, чтобы вы издали сами. Это и мне тоже небольшая проверка моих преподавательских способностей в очередной раз, поэтому... Вот как-то вот так. Я на этом буду прощаться. Да, спокойной ночи, пожалуйста. И до следующего вторника. Да, пожалуйста. Все, девчонки, до следующей недельки.